Всем привет, ребята, с вами Антон Сайнов. И сегодня в этом выпуске очередные новости кино. В этом выпуске вы узнаете... Как вырос бюджет у сиквелов Возвращение в прошлое? Как в павильоне Хромакея проходят съемки фильма Возвращение в прошлое 5, сокровища Тавриды? Начну сразу с новостей пандемии, которая до сих пор пугает своими новостями и своими фактами. В некоторых городах и некоторых селах и некоторых регионах растет количество по некоторым меньшим количеству 160, там цифра это все, несколько пострадавших от коронавируса. А в США закрываются все кинотеатры из-за карантина, из-за второй волны коронавируса. И Голливуд по-прежнему остается без работы. Ну а как все, конечно, наш самый кинодатацию Мулан 2020 года отложил на неопределенный срок. Но дата выхода в России, конечно же, еще неизвестно, отлад... отложат или нет. И дата выхода Мулан 20 августа этого года. А все сиквелы Аватара перелетены на год. В том числе и Звездные войны. Тоже на год. Однако старые войны Звездные войны покоряют кинотеатры. И более смехотворно. Поэтому не будем о грустном и перейдем к следующей особенности. И угадайте правильно к съемкам фильма «Возвращение в прошлое 5. Сокровища Тавриды». А те, кто не помнит, я уже во многих видео, уже, который раз неоднократно рассказывал про, про фильм «Возвращение в прошлое 4. Возрождение Сугдеи». которая вот-вот выйдет в декабре этого года, под новым 2021 год. Ведь в начале апреля, или где-то в середине апреля этого года, вышел первый тизер-трейлер, а вслед за ним в середине мая вышел так называемый специальный трейлер, в котором в начале были показаны все фильмы «Возвращение в прошлое», чтобы было понятно, что «Возвращение в прошлое 4» — это продолжение «Возвращение в прошлое 3. Последняя битва». И сразу напомните, кто забылся, что финальный трейлер возвращения в прошлое 4 возрождения судей выйдет где-то осенью этого года. И поэтому откладывание даты выхода вторнее в прошлое 4 возрождения судей, несмотря, несмотря на начало второй волны коронавируса, все таки не будет откладываться. И будет все-таки это все. Однако все сообщили, что как раз именно до самой середины лета 2021 года. В Америке и практически во всей половине мира не будет показан ни одного крупного крупномасштабного нового фильма в кинотеатрах. Однако я уже рассказывал, что фильм «Возвращение в прошлое 5. Сокровища Тавриды», на котором сейчас идет, идет работа, практически, конечно же, фильм выйдет где-то в мае 2021 года. То есть «Возвращение в прошлое 5. Сокровища Тавриды», продолжение самого «Возвращения в прошлое 4. Возрождение Сугдеи», будет в мае 2021 года, как это уже было в одном анонсе. Однако самый грустный факт, Самый грустный факт в том, что некоторые дни, возвращение в прошлое опять закрой Тавриды, съемки будут на время, конечно, на время приостанавливаться. Однако, все равно работу над сиквелами возвращение в прошлое мы все-таки не приостановим. И будут, как бы, то есть, два дня мы как бы делаем перерыв, потом два дня мы снимаем и монтируем. И считается, что съемки фильма Возвращение в прошлое опять закройте вриды проходят в принципе удачно. То есть, один день съемок, другой монтажа. Или два. Ну и на конечно, сообщу, ведь помните, в одном из прошлых, совсем прошлых выпусков новостей я уже рассказывал вам про безымянный проект про Багдад, синопсис которого рассказывает про современного мальчика Петю, который, прилетая в Ирак, где ведется перестрелка русских с американцами и террористами, то он прыгает в дыру и попадает в мир, где магия реальна, и начинаются такие же аналогичные события, как в Валадине, то есть главный визирь, колдун и принцесса, и султан, отец принцессы. И вот этот самый безымянный проект про Багдад, который называется «Клад смерти», выйдет тоже в мае 2021 года. А, съемки, а его съемки начнутся где-то где-то почти после новогодних праздников 2021 года. То есть почти после января следующего года. И в принципе считается, что Султанским дворцом будет служить не только капитана Графика, но и, конечно же, угадайте, дача Стамболи. Правильно. Впрочем, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я жду ваших репостов, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, лайки, комментарии, репосты, новые видео посмотрите вот эти вот. Впрочем, всем пока.